Всем привет! На связи международная ассоциация независимых инвесторов. Очередная инвест-идея. Интересная компания попалась Stage Industrial. Компания, которая... представитель Right, это компания, которая владеет какой-либо недвижимостью и сдают в аренду, от чего получает доход. Интересно тем, что компания практически 100% своей доходности выплачивает в виде дивидендов. Stage, по-моему, 100%, если не ошибаюсь. Stage владеет промышленной недвижимостью и, как там, такая формулировка интересная, Недвижимость, которая сдается одному арендатору, крупный какой-то арендатор, то соответственно бизнес у него достаточно большой и устойчивый. Таким образом, что мы видим имеет 500 зданий в 39 штатах ну кстати по отчетам там порядка 60 штатов они рассматривают недвижимость ну может быть это в поле зрения ну вот здесь на сайте этой компании пока 39 штатов ну в общем это не суть дивиденды здесь три с половиной процента компания тем ну что во первых простой бизнес Второе, что это промышленные предприятия. И по опросам деловая активность растет. То есть она уже перевалила за 50-60% процентов и постоянно увеличивается. Это положительный показатель. И если посмотреть стейдж по отчетам, то здесь мы увидим, что поступательно растет, растут продажи, растет валовая прибыль и интересно то, что в двадцатом году компания сделала просто феноменальный прыжок в доход и увеличила его в четыре раза, подожди, в пять раз, 200 разделить на 50, а в четыре раза, да, все, вот в четыре раза увеличился доход и это интересный очень момент, если мы спустимся в отчет о движении денежных средств, то мы увидим, что Инвестиции в 2019 году как раз были 1,2 миллиарда долларов недвижимость. То есть они покупают недвижимость, потом сдают в аренду. И от этого вот такой скачок. Вот. Интересный момент. Также в этом году компания планирует не меньше сделать инвестиций, в недвижимость тоже порядка 1-2 миллиарда, что в принципе опять же увеличит доход. И вместе с тем, что деловая активность растет, и как они говорят, что стоимость самой недвижимости растет где-то примерно 5-10%, порой это даже в квартал отбивается. Это вот интересные наблюдения, интересные показатели. Ну, в принципе, они же ориентируются и знают, о чем говорят. Ну а также, что порядка наверное трех процентов по-моему, такая цифра прозвучала в отчете, рост арендной платы они прогнозируют. Ну, то есть рост по всем показателям. Ну и кроме всего прочего, вот это поступательное движение очень впечатляет, потому что оно равномерное, четкое, последовательное. И это подтверждается продажами, валовой прибылью. Ну, естественно, компания продает акции, увеличивая их чем, в общем, привлекает депозит, актив, который затем используют на увеличение основных средств. Ну, таким образом растет вот эта вот база, которую используют для аренды. Так, ну и если посмотреть на график, то здесь мы увидим, что импульсом Цена перешла в новый диапазон, здесь она обосновалась, была манипуляция, сейчас идет тест манипуляции. И если отсюда продавец не покажет свою силу, будет слабые продажи, то открыта цель до 43.64, ну, порядка здесь 5%. В принципе, это первый рубеж, и я думаю, что не за горами следующий. Такая вот инвестиционная идея. Насколько интересна эта идея, пишите в комментариях. Ну и увидимся в следующем видео.